Эту шайтан машину я так и не докрасил. Появилось дикое желание проверить его в деле. Поэтому быстренько его собрал и немножко потестил. Ряд моментов для себя выявил. Какие нужно доработать. А именно поставить два опорных колеса и поставить вот сюда какую-то мягкую защиту. Типа резины, парусины. В общем, что-нибудь подберу обязательно, Потому что землю, если в землю втыкается, да и трава летит, летит, летит, летит. Аж вот сюда на подножку. Вот сюда все вот так вот летит. С той стороны тоже самое. Также набивает на переднюю балку. он там набито на навеску. Короче, везде на, Это земля. Ну, ничего страшного, мужики. Лишний повод помыть трахторок. Сейчас я поеду моечку подключу. Сидуху снимаю. И его полностью... И под капотом помою. И эту штуку помою. Как-то так. Про колеса я сказал, про защиту я сказал. А дальше уже все сами увидите. Также же без эксцессов не обошлось. Потому что Потому что потому. Вот такие дела. 6,5 сил. Мотор ни разу не заглох. Ямы в земле такие копал, что. Мама, не горюй. Придется их зарывать эти. Все. Погнали смотреть видос. Так, мужики, всем привет. Погода такая паршивая. Краску, короче, не покупал еще. Решил поставить, попробовать, собрать все это дело. В общем, два ряда собрал. Вниз и вверх. Как-то так. Это были гайки с капроном. Это просто законтрил. Не знаю, на всякий случай. Хотя, может, они и лишние. Но, понад ними было удобно болты ровнять. И все не одинаковой длины получились. Цепи по 15 сантиметров. Как и планировал сделать. Почему? Потому что ну, хочу так попробовать сначала. А потом же что у меня это будет короткое, а потом они пойдут сюда длиннее, длиннее и длиннее. Вот. Но так, чтобы они не больше, чем это. Они еще краю будут удлиняться. Может, часть какая-то снимется. Чтобы рядок прокашивать. Это я уже потом разберусь. Можно было сразу и длинное сделать. Но тогда крайне еще длиннее надо делать. Поэтому. Пока по 15, до центра вала, вот так вот, сколько у нас, 19 сантиметров в одну и в 19, в другую, 38 сантиметров барабан получается, когда все это дело крутится. Как-то так, сейчас еще прокину поперек теперь, нарежу. Также по 15. Мотор 6,5 сил. Кто-то говорил, он не заведется. Но проверим. Проверим. С этой стороны все. Теперь в четыре стороны цепи будут стоять. В четыре стороны. Между цепями, когда они вращаются, напомню, 2,5 сантиметра. То есть должны перекрывать всю площадь абсолютно. Вот, как-то так, как-то так, цепи ушло 7 метров и 20 сантиметров, вот такие вот дела. Осталось теперь только загнать и научиться ей пользоваться, потому что, ну, понятное дело, никогда таким аппаратом не работал, поэтому нужно будет учиться. Как-то так, солнце вроде вышло, пойду сейчас проверю, если там хоть чуть-чуть подсохло после дождя, то может быть сейчас даже и поеду. Ну, соответственно, переставлю его вперед. Снизу пока ничего лепить не буду, она и так низко пойдет. Если что-то и будет, то она будет под трактор лететь. Да, мужики, очень сыро. Ну, там вообще вода стояла после дождя. Здесь вот тоже бежала ручьем. Вообще ручьем бежала. Сюда пока заезжать не буду. Как минимум. Пускай хотя бы день-два постоит. бы я здесь и застряну. А выталкивать некому. Вот там сейчас амброзию попробуем. И все на этом. И буду ждать пока хотя бы на колеса поменьше наматывала. Так, ну вот здесь вот Амброзий. Вот сейчас попробую ее мужики лупануть. Конечно, да, опорные колеса, скорее всего, надо будет делать для того, чтобы ставить его в плавающий режим по именно горизонту, чтобы он сам себя выравнивал то есть как идет земля так чтобы он и этот самый и повторял вот такие вот дела ну ладно сделаем сейчас чем попробовать просто хотя бы вершки позбивать сейчас я ее задираю сантиметров 5 от земли делаю и пробуем вот эту поляночку амброзии уничтожить так, ну включил широкий формат, чтобы побольше в кадр влезло. Вот. Ветер, возможно, будет задувать. Ну, приглушу звук, чтобы не так шумело. Давайте посмотрим, как это все дело работает. так мужики ну все как всегда не законтролил не законтрил точнее да толрепчик раскрутился и вот эта вся бандура туда нависла Вот, надо мужики контрить вот такие дела сейчас поправлю ну в принципе результат вот он там где достает до земли даже шесть половиной сил лопатит так что голая земля остается но надо делать опорное колеса. Неудобно. Пускай он сам по себе плавает. Задал вышину. Все. До свидос. В общем, доработаем. Да доработаем. Да Но, тем не менее, результат мне нравится, мужики. Результат вот вообще до голой земли выбило ее. Вся как крупорушкой прошлось. Здесь, конечно, неудобно. Ну это мой первый опыт, мужики Первый опыт использования Вот такой вот косилки Отлично Шикарно, амброзии как и не было Там земли было немножко В амброзии заехал И вырыла аж такую яму раскидала землю И мотор даже ни разу не заглох На тракторе два раза глох Потому что его не слышно из-за того мотора А здесь не заглох как-то так. Ладно, на этом буду заканчивать, мужики. Как говорится, тест провел. основной будет уже там, на, на картошке. Вот. Но уже, скорее всего, с опорными колесами. Как-то так. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Да, вот по цепям, кстати, он как земли накидала. туда на защиту. Надо делать этот самый. Все равно опускать вниз. Но, тем не менее, не знаю, мало поработал. Еще ничего сказать не могу по цепям. Но, тем не менее, все вроде на месте, все держится. Ничего не разорвало. Землю выгрызло. Тут вообще вот капитально потому что таларе проскрутился она упала как-то так ремешок отлично все замечательно ну траву кидает вот аж сюда аж сюда налетит в общем колеса и вниз какой-нибудь кусок парусины обязательно теперь точно всем пока